Здравствуйте! Прибыли сегодня с родственником в автосалон «Альтера» за покупку нового автомобиля. Заранее было обговорено. Очень приятное, радушное и быстрое обслуживание. Купили новый автомобиль, довольно. Получили много подарков. Коврики, защиту, заднего вида камеру нам поставили, резину зимнюю подарили. То есть на высшем уровне все обслуживание прошло быстро, никаких нареканий нет. Советуем автосалон Альтера. Спасибо.